Ну что, всем привет, это канал Воддовострим. Сегодня мы разберем оперативника, а точнее снайпера Грома 2014 позывной стилет. И заодно посмотрим на него в одном из боев ПВП. Данный снайпер, кстати, был одним из моих первых купленных оперативников после рекрута. Но как-то руки, честно, не доходили рассказать вам о нем. В приоритете стояли и видео по донатному оперативнику. Ну, давайте вернемся к нашему снайперу. Сначала мы поговорим о самом. Оперативники, рассмотрим его урон, а также в конце видео посмотрим всю ветку раскачки Поехали На данный момент это один из лучших снайперов в игре, мое личное мнение Набить на нем 2500 дамага за бой ну, по факту не составляет никакого труда В игре он очень комфортен и легок в освоении, даже если вы никогда не играли снайпером Ну и конечно он не идет ни в какое сравнение с обычным рекордом мы очень хороши в пвп и неплохи в пве между прочим В стоке мы имеем 4 магазина по 10 патронов И позже нам докидывают еще один магазин в процессе прокачки В принципе играя четырьмя обоймами играется более-менее комфортно Но с получением пятой про экономию можно забыть И спускаться со второго этажа на первый за патронами придется гораздо-гораздо реже Данный снайпер, могу сказать, один из таких более комфортных именно в начале прокачки То есть, начиная играть на этом снайпере, вы не будете испытывать большого чувства дискомфорта В отличие от некоторых других снайперов Кстати, вот вам прицел до и после прокачки Слева, естественно, сток, справа топ Прицел отключаемый соответственно, подключаемый, и если кому не понравится топовый прицел, его можно всегда вернуть к стоковому состоянию. Но, как по мне, топовый намного лучше, ведь все-таки в нем кратность намного выше. Плюсом данного снайпера я бы отнес тот факт, что после выстрела мы не выходим из снайперского прицела. Это выгодно отличает нас от того же Сокола или Курта, благодаря чему цель всегда находится в нашем прицеле, и мы накидываем по ней по КД. Благодаря этому и держится наш высокий ДПМ в бою. Мы что-то средним между вымпелом и соколом с куртом. Кстати, хотел сказать, если не хотите быть нубом в данной игре, переходите на канал и смотрите видео-советы по игре. Но давайте перейдем немножко к цифрам. Если честно, по цифрам сильно ориентировать вас не хотелось бы, так как все еще может немного измениться. Потому что персов еще немножко двигают по урону и так далее. Но на данный момент по урону в тело, допустим, с броней 30, а без брони 48. В голову с броней 45, без брони 60, 62, 63. Также урона по противнику добавляет наша способность глубокие раны. При ее активации в стоке к вышту добавляется 8 урона и плюс еще по 8 за 2 такта. Итого где-то еще плюс 16 по кровотечению. А после изучения 15 перка к вышту добавляет уже плюс 10 и 20 кровотечений по 10 урона за 1 тик. Данная способность очень хороша как в ПВП, как вы уже успели заметить, так и в ПВЕ. Хотя, если честно, ну, в ПВЕ не особо, она там роляет, там боты дохнут очень быстро, и в основном вся астамина тратится на то, чтобы просто бегать. А в ПВП иногда может заролять кровоток и довольно-таки неплохо. Как вы уже поняли, кровотечение это тот редкий случай, когда мы являемся обладателями универсальной способности для каждого из режимов. Хотя, если честно, в ПВЕшке э, забейте. Из доп. оружия у нас имеется пистолет на 15 патронов и три обоймы к нему. С уроном вблизи по броне 9, в голову 11, без брони корпус 17, голова 21. Ну и на среднем расстоянии урон падает фактически, ну где-то в два раза. По факту пистолет не выделяется ничем таким выдающимся. По поводу нашего спецсредства это трехзарядный дробовик на 9 патронов. В основном он нужен для того, чтобы разрушать препятствия в ПВЕшках, ну иногда конечно в ПВПшках. В бою на дальности, ну, ни о чем вблизи хорош, конечно, но использовать мне его пришлось э, очень мало. Э, в ПВЕ, можно сказать, никогда его не использовал, потому что только разрушал препятствия, ну, как бы там, ну, с ботами на близком расстоянии не воюешь. А в ПВП, ну, это действительно бывает редкость, в основном беру пистолет. Но, как вы заметили в одном из э, боев, все-таки я взял дробовик. В принципе, надо было взять дробовик, отстреляться и сразу же прыгнуть на пистолет и добить его. Поэтому дробовик вещь хорошая, но по факту для данного снайпера ошибка таки не полезная. Иногда можно заралять, но это ну, действительно там, один раз там, из 30 боев. Ну, по крайней мере, это мое мнение, может кто-то будет с ним бегать гораздо-гораздо больше. Хотелось бы, конечно, подытожить. Дело в том, что данный снайпер... На данный момент это очень сбалансированный снайпер, который действительно хороший, на нем будет очень комфортно играть, как в ПВЕшке, там может быть спокойно фармить 2500, еще раз повторюсь, это как за здрасте сделать, но в ПВПшке, в принципе, тоже будет довольно-таки просто. Тем же Соколом будет посложнее играть, там, ну, да, альфа хорошая, но все-таки, мне кажется, будет гораздо-гораздо сложнее в освоении данным оперативником поиграть, чем вот этим стилетом. Еще раз повторюсь, отчасти это из-за того, что мы не выходим из снайперского режима во время стрельбы. Очень-очень удобно. Врага. Ну и напоследок, как обещал, расскажу про всю ветку нашей раскачки. Первое, что у нас идет, это идут сошки, которые увеличивают стабильность снайперской винтовки, причем довольно-таки неплохо, заметно ощущается разница стрельбы от препятствия, либо просто чисто стоя. Следующим у нас идет уменьшение затрат на применение способности рывок, ничего интересного. На третьем у нас уже открывается способность глубокий раны, которая дает наше кровотечение, а именно 8 за один тик, итого получается 24 дамага сверх того, что мы можем наносить. Четвертое у нас идет уменьшение стоимости применения способности глубокий раны, соответственно, меньше стамина начинает требовать. Пятое неоднозначное улучшение – это увеличение точности и уменьшение заметности при стрельбе и снайперской винтовке, а также, дозву также дозвуковые патроны и глушитель, которые мы видим вот здесь. Вот. А некоторые на форуме пишут, что устанавливая этот модуль, снижается скорость полета пули. Если честно, я тестировал, особые разницы я не заметил. Вот честно, особой разницы я не заметил, как и увеличение, соответственно, той же самой точности. По мне, ну, как-то не сильно это видно. Если я не прав, напишите в комментариях. На шестом у нас идет особая черта невосприимчивость к эффекту отравления. Очень хорошо, когда против нас оперативник гром с каким-нибудь газом. Следующий идет это прицел оптический для снайперской винтовки, мы его можем снять и можем поставить. Как по мне, такой смотрится более брутально и соответственно лучше увеличение кратности. После, после этого идет уменьшение времени восстановления способности глубокие раны, ну откат соответственно. Дальше у нас идет наш пятый магазин, который между прочим, ну как бы нам нужен, но я бы не сказал, что мы испытываем какую-то нехватку с патронами во время боя. Следующее идет у нас увеличение урона по разрушаемым препятствиям. То есть дробовик у нас больше наносит урона по препятствиям. Ну, не знаю, не знаю. И так было неплохо. Ну, тоже такое. Есть смысла, нет от него. А следующее улучшение это увеличение времени действия способности глубокие раны. Сколько действует данное умение. То есть пока оно активно, вы можете кого-то ранить, нанести глубокую рану. Соответственно, увеличивается именно вот это вот. Следующее идет у нас увеличение боекомплекта дробовика. Ну, пусть будет. И предпоследнее увеличение урона для снайперской винтовки. Патроны Патронность металлическая оболочкой. Больше сносят брони, которые есть на оперативниках. А следующее идет увеличение урона от эффекта способности глубокие раны. Соответственно, с этого момента наше кровотечение наносит уже не 8 за один тик, а 10. Итого получает уже не 24, а 30. Если кому-то кажется, что это мало, по факту, могу сказать, это довольно-таки немало. Это достаточно, чтобы заралять во многих ситуациях. Ну и напоследок, давайте посмотрим персонализацию. Изначально, когда вы будете иметь этого персонажа у себя в казарме, он будет у вас вот таким вот темненьким. Мне темненький не нравится, я для себя нашел по крайней мере вот такое вот э, сочетание. Ну, кто-то хочет, может сделать его вот таким вот. Ну, я для себя выбор сделал. Может быть даже зелененьким. Вот. А когда прокачаете полностью его, он будет у вас вот такого вот формата. Не знаю. Как по мне, вот так вот гораздо лучше. Ну, на этом все. Пишите свои комментарии, высказывайте свое мнение. А с вами был канал Воддовострим, ведущий Анигилятор. Кстати, хотите нам в клан? Ссылочка под видео. Удачи в рандоме. Пока-пока.